как переехать в Краснодар и цены на недвижимость в 2022 году. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале Новостройки Новостройки.шоп. Перед началом обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Как и обещал, в этом выпуске мы расскажем о ценах на недвижимость в 2022 году и ответим на ваши вопросы по поводу переезда в Краснодарский край. Сегодня мы отчасти развеем ваши страхи касательно особенностей недвижимости в городе Краснодар и на всей территории Краснодарского края. Сразу скажу, что даже в свете последних событий в стране и резкого спада продаж в области недвижимости по всей России и в частности у нас в крае, в силу высоких инфляций, бешеных процентных ставок, подорожания всего и вся, некоторые стали задумываться о том, продавать ли свои квартиры, ну а другие стали внимательнее относиться к покупке недвижимости в целом. Но и там, и там сейчас возникает спрос на недвижимость, и даже на Черноморском побережье он есть, где стоимость квартиры возросла до небесного уровня. А если есть спрос, значит есть и предложение, И как правило, они необоснованно высокие. Это я про цену на недвижимость. К чему я это, друзья? А к тому, что что бы ни случилось, но покупать недвижимость все равно будут. Вспомните 2014 год, как вырос доллар и как лихорадила рынок недвижимости по всей стране. Сейчас же хоть и доллар упал, а рубль стал не на колени, а на ноги, все равно это не дает твердой уверенности в завтрашнем дне в силу многочисленных санкций, которые коснулись и строительной сферы в том числе. Это и сейчас про стройматериалы, доставку и прочее. Тем не менее, рынок недвижимости постепенно начинает просыпаться, а значит есть улучшение в перспективе. Миграция в Краснодарский край так или иначе продолжает увеличиваться. Тем, кто интересуется переездом в Краснодарский край, будет интересно узнать местные особенности региона. Об этом мы сегодня поговорим. Первое, на что стоит взглянуть, это южный климат. Он своеобразный, влажный и довольно жаркий. Лето обычно начинается сразу с мая, не считая последних аномальных двух-трех лет, где зима и холод присутствуют по всей южной части мира. Из-за высокой влажности и сильной жары нужно быть особенно внимательным тем, у кого проблемы с дыхательной системой. В Красноре очень интенсивные солнечные лучи. Помимо этого, жара усиливается из-за обильной застройки в городе, создавая эффект каменных джунглей, несмотря на множество парков и зеленых зон. Поэтому в жаркий летний день на улицах города очень мало людей. Все прячутся под кондиционерами в своих домах, офисах или машинах. Ну а некоторые не разлучаются с вентилятором круглосуточно. В это время без кондиционеров трудно пользоваться общественным транспортом, потому что все окна обычно открыты, особенно в пробках. Тогда в салоне становится ну просто очень жарко. Все ждут вечера, чтобы температура воздуха немного спала, и людей на улицах в это время становится больше. И поэтому некоторым северянам, пожилым людям, бывает некомфортно, когда они попадают в такие погодные условия. Также может проявиться аллергия на цветущие деревья и сорняки. Вот поэтому, друзья, рекомендую вам приехать сюда хотя бы на несколько недель в период с июня по август, чтобы узнать, комфортно ли вам в этом климате. Чтобы вы не узнавали это с уст других, а ощутили прямо на себе. А вот зима здесь теплее, чем во всей России. Ну, это и понятно. Юг есть юг. В Краснодаре, да и в крае в целом, почти не бывает сильного снегопада, за исключением двух последних аномальных лет. Кстати, ролик о снежном Краснодаре тоже есть на нашем канале. Мы сняли несколько микрорайонов и парк Галецкого зимой. Обязательно посмотрите и поделитесь им с друзьями. Если на город обрушивается арктический циклон, то температура может упасть до минус 30. Когда это сопровождается влажным климатом, то эффект морозного Холода достигается в разы быстрее. Пожалуй, главное, что настоящая весна начинается в конце февраля-начале марта. Но не радуйтесь сразу. Погода на юге бывает непредсказуемой, и зимние вещи не стоит убирать далеко где-то до конца марта. Перепады температуры могут достигать 15 градусов за сутки. В каких районах Краснодара лучше жить? Районы города можно разделить на 4 округа. Центральный округ, Западный округ, Карасунский округ и Прикубанский округ. В народе термин округа никто не использует. Неофициально город делится на районы и микрорайоны. Первый район, который можно рассмотреть, это по классике центральный. Это один из самых старинных и развитых районов города. Новых домов там не очень много. Чаще всего здесь постройки позднего советского периода. В центре много частного сектора. Стоимость квартир в данном районе выше среднего по городу. Оно и понятно. Центр все-таки имеет быстрый доступ ко всему. Здесь вам и детские сады, и школы, и поликлиники, и развитая инфраструктура, ближайшее соседство с торгово-развлекательными центрами, множество зеленых улиц, площадей, фонтанов и хорошее транспортное сообщение. Основные рабочие места также находятся в этом районе. Это стоит учитывать, когда вы будете думать о пробках. Стоит отметить, кстати, что чаще всего центр наиболее разгружен, чем выезды в город. Минусы тоже есть. Цены на недвижимость, которые выше среднего. Много излишнего шума от транспорта и суеты в целом, а также пробки и отсутствие парковочных мест. Да, это боль всех автовладельцев города. А вот в юбилейном микрорайоне, который также популярен, как и центр, есть другие особенности. Принято считать, что этот район самый обожитой в городе. Здесь также, как и в центре, преобладает застройка позднего советского периода и много новостроек. В районе есть все или почти все, что нужно для жизни. Нет только кинотеатра, ну это, видимо, пока. Некоторые жители данного района, бывают не выезжают месяцами за его пределы, хотя такая особенность есть и во многих новых районах города. Об этом мы тоже поговорим. Плюсов в юбилейном районе много. Чаще всего дома здесь расположены в спальной зоне, которая почти вся покрыта зеленью. Практически каждый жилой дом и коммерческие помещения окружены парками или зелеными насаждениями, которые отделяют эту территорию от центра. Также юбилейные славятся отличным транспортным сообщением. Трамвай, троллейбус, маршрутки. Все, что только возможно в этом городе. Есть много магазинов, салонов, клиник и рынков. Есть 7 детских садов и 5 школ. Взрослая и детская поликлиника. Район находится на полуострове, а это значит, что его почти со всех сторон омывает река. Да, возможно, кому-то не понравится из-за комаров, ведь река Кубань рядом, но многие уже привыкли, да и в современной среде их не так ощутимо видно, несмотря на хорошую экологию этого района. Друзья, те, кто нас смотрит и не подписан на нас еще, расскажите, в каких районах Краснодара вы живете, чем они вам нравятся и какие минусы вы видите в них. Я же помимо комариных минусов заметил на въезде и выезде пробки во время час пика, а также цены на недвижимость, которые выше среднего по городу, но оно того стоит. Третий район это район Энка, его считают одним из престижных районов и люди чаще всего переезжают из Москвы в Краснодар, в частности и туда. Здесь много торговых и развлекательных центров, самый знаменитый из которых торгово-развлекательный центр Красная площадь, а также парки и зеленые насаждения. Здесь также много школ и детских садов, удобная транспортная развязка, цены на недвижимость средние и несмотря на соседство с летным училищем, этот район принято также считать тихим и спокойным. Минусов в этом районе тоже хватает – это высокая плотность населения, переполненность детских садов и школ, и сложности с парковкой для машин. Но все, что я выше перечислил, теперь касается почти каждого микрорайона Краснодара. Ну а вот микрорайон Гидрострой и вовсе принято считать тихой гаванью Краснодара. Из плюсов района можно выделить множество зеленых насаждений, в том числе парк Солнечный остров, развитую инфраструктуру и детские сады и школы, которых здесь много. Еще один плюс – возможность найти жилье по доступной цене. Минусы района гидростроителей немного перекликаются с плюсами, а именно здесь узкие дороги, детские сады и школы переполнены и нет трамвая, который, кстати, обещают провести в ближайшие годы. Если вас это не смущает, смело можете рассматривать этот район для проживания и покупки недвижимости. Есть также фестивальный микрорайон в Краснодаре. Он очень популярен у переезжающих и находится по соседству от центра города. Тут также есть поликлиники, детские сады и школы, которые находятся в пешей доступности и во дворах домов. Развитая инфраструктура, цены на недвижимость средние, но в районе есть и дорогое элитное жилье. Минусы района одинаковы со всеми. Не хватает района трамвайной линии, ну и переполненные детские сады и школы. Что касается района Черемушки, район довольно хорошо развит и густо населен. Из него легко можно добраться в любые уголки города. Много домов советской постройки и есть большой частный сектор. Его также считают студенческим районом, так как самый известный Кубанский государственный университет, а также множество колледжей расположены именно в этом месте, микрорайон Черемушки. Здесь также все густо населено, огромное количество магазинов, торговых центров, офисов и так далее. Есть много детских садов, школ и рынков. Его принято считать одним из самых зеленых в городе по насаждениям. Развитая инфраструктура, средние цены на недвижимость, развит различный общественный транспорт на любой вкус, в том числе и трамвай. Переполненные детские сады, школы, все по классике, короче. Следующий мегарайон это Пашковский. Это отдельный от центра район, граничит с трассой М4, по которой можно поехать в горы, на море, ну или куда угодно, это большой плюс. Такой же плюс, как и то, что это один из самых зеленых районов города с преобладанием частных домов. Здесь также множество торговых центров и сетевых магазинов, развитая инфраструктура, доступные цены на, не, на жилье, развит общественный транспорт и есть трамвай. Все есть, кроме того, что он вдали от центра города. Это стоит учитывать тем, кто переезжает сюда студентам или поступать. Пашковский и соседний Комсомольский район в целом похожи и инфраструктурой, и магазинами, и торговыми центрами, и садами, и школами, и поликлиниками. Но, как ни странно, Комсомольский один из самых быстро развивающихся районов. Он очень популярен среди переезжающих в Краснодар. Хотя он также перегружен в часы пробок и также далеко от центра города. А в целом это то же самое, что и Пашковский. Что касается Славянского микрорайона, это один из приятных районов города для жизни. Он бурно развивается, недалеко находится от районов Центральный, Юбилейный и Фестивальный. Имеет выезд на объездную улицу, район весьма хорошо развит и населен. Из него легко можно добраться в любые уголки города, много домов советского периода, есть большой частный сектор. Есть множество магазинов, кафе, торговых центров, доступные цены на квартиры, наличие трамвайных путей. Самый большой прикубанский округ в Краснодаре имеет тоже свои районы, например, район РИП, ЗИП, восточно кругликовская И если район РИП считается одним из самых спорных районов города, район состоит в числе развивающихся, внутри района есть как бюджетные микрорайоны, так и дома среднего класса. Также имеет самые привлекательные цены на жилье, много коммерческих объектов, трамвай, развитая инфраструктура в целом. Но также есть нехватка социальной инфраструктуры и дорог. Бывают проблемы с канализацией и освещением. Тут зависит все от здания. Детские сады и школы переполнены, потому что их очень мало. Если район Рип считается одним из спорных районов города, то район Зип, район завода измерительных приборов, который территориально находится по ближайшему соседству, считается уже хорошим частью города. Из плюсов можно выделить сразу обилие зеленых зон, в том числе парк Чистяковская роща и улица Солнечная, которая построена Сергеем Галецким. Стоит отметить, что именно на улице Солнечной расположен главный офис магнита Тандер. На улице Солнечной и в микрорайоне есть фермерские рынки, магазины, спортивные залы и все это близко к центру. Средняя цена на недвижимость, развит общественный транспорт и особенно нашумевший трамвайный путь, который был продлен до улицы Петра Метальникова и тем самым облегчил транспортную нагрузку в этом районе. Среди глобальных минусов это переполненные сады и школы, а также пробки. Одним из самых новых и молодых районов считают район восточно кругликовской названный по одноименной улице артериально соединяющий и проходящий по этому микрорайону. Это новый, но уже густо заселенный район города с развитой инфраструктурой и лучшим в России парком Галицкого, о котором мы много говорили в наших предыдущих видео, которые вы можете посмотреть у нас на канале. Ссылку, друзья, оставлю в описании и в подсказках. Что из плюсов Восточно-Кругликовского сразу бросается в глаза? Стадион и парк Галицкого. Хорошая транспортная развязка, много новостроек, развитая инфраструктура и все это близко к центру города Краснодар. А вот минусы, друзья, тут тоже очень заметны. Пробки во время матча на стадионе, детские сады и школы переполнены, хотя и строятся новые. Те, кто планирует переезжать в Краснодар с семьей, детьми нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на качество проживания в Южной столице. Жителями Краснодара ощущается нехватка мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях. Причина – темпы строительства нового жилья. В районах с современной застройкой порой вовсе отсутствуют детские сады или ясельные группы для маленьких детей. Хоть нехватку государственных учреждений компенсирует и предложения от частных детских садов. Также существуют организации с возможностью круглосуточного приема детей. Друзья, отдали бы вы своего ребенка в круглосуточный детский сад? Напишите об этом в комментариях. Районы же с советской застройкой обеспечены данными объектами инфраструктуры. Этого всего все равно мало для такого темпа строительства жилья. Большинство муниципальных детских садов расположены в частях города, которые были возведены до 2000-х годов. Ситуация со школами немного налаживается, ведь во многих районах города скоро будут сдаваться новые школы. Что касается активности для детей, то тут их хватает везде. Есть бассейны, спортивные залы, зоопарки, музеи, художественные галереи, театры, аквапарки, кинотеатры, ну и батутные центры. Возле новостроек часто организовывают игровые площадки с безопасным покрытием, горками и качелями. Стоит отметить, что в современных новостройках детские площадки строят хорошего качества. Образование в Краснодаре считается одним из лучших в стране. Здесь работают более 20 вузов, в том числе одни из старейших и крупнейших в России. Это Кубанский государственный университет, Кубанский государственный медицинский университет, Кубанский государственный аграрный университет. Также тут действуют 15 гимназий, 5 лицеев, 110 общеобразовательных и 20 специализированных школ, 7 частных учебных заведений, а на поступление документы лучше подавать заранее. С работой в Краснодаре все немного интереснее. Чаще всего в Краснодаре востребованы рабочие и руководители производственного сектора. IT-сфера, программисты, маркетологи, управленческий персонал в различные сферы деятельности, работники сферы туризма и гостиничного бизнеса. Также обслуживающий персонал в рестораны, бары и кафе. Но в плане заработных плат можно не уходить в фантазии, они тут обычные, средние, а кому-то и вовсе могут показаться ниже средних. В целом Краснодар отличное место для тех, кто убегает от вечных холодов. Но прежде чем переезжать сюда на ПМЖ, действительно необходимо много раз подумать самому, поговорить с друзьями, а еще лучше пожить несколько месяцев в городе и поднабраться собственного опыта. Стоит обратить внимание на плюсы и минусы, трудности, связанные с подбором жилья, устройством на рабочее место и так далее. Подобные просчеты могут привести к тому, что многие люди уезжают из Краснодара, не сумев приспособиться к новым условиям жизни или климату. Ведь все индивидуально. Хотя по темпам строительства и миграции в город и в целом в край можно утверждать смело, что этот регион больше нравится, чем вызывает антисимпатию. В любом случае нужно подходить к выбору с умом и точным расчетом на будущее. Ну а если у вас возникают сомнения и вопросы, наша компания с удовольствием бесплатно проведет консультацию и ответит на все вопросы, чтобы развеять последние ваши сомнения касаемо переезда в Краснодар. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, делитесь вашим мнением, ведь нам очень важна обратная связь. Мы работаем для вас и хотим, чтобы каждый наш выпуск был только на пользу и помогал вам. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания «Новостройки Шоу». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Но ну, а я напоминаю, что каждая ваша покупка и вклад в недвижимость ⁇ это наша репутация, за которой мы тщательно следим. До новых встреч, друзья.